Да не то, чтобы сказать, она прям была мучительное, но просто не очень понравилось. В общем-то, рой зергов орбиты Айура. Сдвигли его задолго до моего рождения. Именно так они впервые ступили на Альп. Разрушь крах и установи кайдалиновый кристалл на священной земле. Открой мне путь, и тогда я явлюсь в этот мир и поглощу его. Приветствую всех любителей Старкрафта а также всех моих подписчиков канала. С вами Веном, и мы сегодня продолжаем StarCraft Remastered. Наша победа близка, нужно атаковать Храм Протосов, короче. Если так очень кратко эту миссию характеризовать. Так, давайте-ка пока я английский язык включу, потому что видно, что у меня раскладка стояла русская, поэтому не мог я настраивать кнопочки нормально. Так, ну что, что, ну что, на ну, что. У нас нету пока что пула, плюс у нас очень мало рабочих. Нужно побольше рабов. А хотя зачем сильно много рабов, да? Я вот что-то не посмотрел сначала на ресурсы, думал, как обычно, мало ресов. Ну, конечно же, мало. Их можно даже сказать очень много. Так, а кого будем в этот раз отыгрывать? Ну, мы узнаем по ходу игры. Конечно, воздух здесь, наверное, будет предпочтительнее, если, опять-таки, очень мало будет драгунов. Да и, в принципе, даже если много драгунов, я очень боюсь роботов. Поэтому предпочитаю воздух уж тогда. А, блин, у меня же рабочий автоматически не добывает, да. Поиграл немного во второй StarCraft уже. Забываешь потихонечку Что да как в этой игре В ремастерде Так газок еще поставим давайте-ка Передвижение линга мы увеличим Плюс еще давайте-ка подземные колонии установим Так чувствую сейчас будет высадка Десанта Или нет А интересно а куда этот десантный корабль летит В таком случае Он летел куда-то сюда Возможно там сверху что-то есть Типа базу противник Окей, там фотоночка стоит, понятно. Так, ну мне надо, конечно, вторую хетчери, но пока это невозможно. Из-за того, что мало минералов, да и к тому же я не могу разведать территорию по-нормальному. Теми войсками, которые у меня есть, я разведывать совсем бы не хотел. Надо построить логово, давайте улучшение это сделаем. Так, вы, ребятишки, идите добывайте мне газок. Угу, опять летит. Но мы его поймать не сможем. Сильно быстро летает. А, надо новую точку сбора поставить. Вот, то они, блин, все время идут на минералы, Потом я их просто выделить не могу. Кстати, минерал, минералов, как мы видим, просто дофигища. То есть, может быть, это намек на то, что у нас тут всего одна база будет. Но хотя вот тут еще есть минералы. Правда, они как-то поставлены очень странно. В каком-то таком месте крайне неудобном для меня. Так, можно было бы гидролизками заняться. Давайте-ка тоже их поставим. Может быть, я их буду нанимать. Пока к этому предпосылок особых нету. Все-таки как-никак гидролизки только у нас по земле передвигаются. Я бы хотел все-таки воспользоваться чисто тактикой опять воздуха. А тут даже не понадобится никого подводить. Давайте сюда на помощь подойдем все равно. Так. Все, больше минералов не требуется. Кстати, зря я так базу поставил, да. Сейчас это только я понял. Опа. Нифига они тут обнаглели. Добивать должны, добили. Так, нет, иногда нам нужны еще либо гидры тогда, либо спорочек поставить. Да, приветствую. Приветствую, приветствую. Так, оверборды на Облин, точно. Да, теперь, значит, вообще в... во втором старкрафте будет очень большой наплыв людей. Так что, возможно, даже э, из-за того, что он сделали бесплатную игру, возможно, в следующем году мы увидим других чемпионов ВКС. То есть совсем другие люди будут, потому что игра, если стала бесплатной, полно огромный наплыв людей, среди которых по-любому найдутся люди, которые будут играть очень серьезный строкавт. Второй. Если, конечно, вообще будет мировой чемпионат, потому что у меня возникает все больше и больше сомнений по поводу того, что второй Старкрафт продолжит а, поддерживать. Так как стал он бесплатным, во-первых, во-вторых, потому что сейчас появился уже ремастер. Ремастер, который крайне оказался удачным, то есть видно, что людей стало играть гораздо больше а, в первый Starcraft. Но это все, конечно, замечательно, с одной стороны, с другой стороны теряется... Теряется связь разработчиков с игрой, я чувствую, ну вот почему-то у меня такие ожидания, что Близзарды могут полностью забить просто на Старкрафт. И то есть они могут какими-то другими своими проектами заняться, типа Вова. Этого, конечно, я бы совсем бы не хотел видеть. Все-таки, как-никак, Старкрафт для меня это пока что одна из самых любимых игр. Так, мы давайте тем временем, наверное, все-таки разведаем муталисками, что тут у нас поблизости за фигня происходит. Можно еще, в принципе, слизь увеличить. Ай-яй-яй, там сразу три фотонки, нифига себе, противник там обустроился. Да, тогда аккуратнее надо быть. Давайте-ка гнездо королев, наверное, поставим, Да. Гнездо короли... Ой, е что я хотел поставить? Чуть случайно не шпиль установил. Хм. Так... Ну, муталисков пока особо нет смысла делать. Надо мне построить сначала гнездо королев, потом построить улей, уже потом заняться муталисками. Так, Симбионты есть возможность. Давайте-ка строим улей. Кто-нибудь сюда поставьте. Так, и вы сюда куда-нибудь? Королев можно было бы сделать, плюс еще надзиратели. Так, что тут, места недостаточно, что ли? Все достаточно. Да, кнопки тяжеловаты. вспоминать, где находится. Конечно, можно было бы самому забиндить, совершенно уже как мне удобнее будет. Пока я до этого не дошел. Как-то этого я и не делаю. Так, добавляем энергии. Потому что можно, в принципе, сейчас от королев только и обороняться. Просто будут кидать своих паразитов и все. Минус армия противника, который нападает. Надо, конечно, во-первых, запасом, блин. Во-вторых, надо побольше королев. Ага, все, у нас развитие завершено. Что я хотел построить? А, я хотел вообще шпиль улучшить, но ну, можно было бы что-нибудь еще возвести, типа, канал Нидуса, например. Ну, хотя он, блин, мне как нужен-то вообще или нет? Наверное, нет, но он не сильно-то мне и нужен. Ну, ладно, пускай будет. А, тут у меня улучшение еще идет, е Ой-ой-ой, что я сделал? И сколько здесь, слушайте, батонов подлетел-то? Слушайте, а это очень опасно. Ой-ой-ой. Как бы сейчас для меня это габелла не закончилось. Я даже не знаю, что тут делать. Тут просто сейчас отдавать все, значит. Да, очень глупо. Нет, агриться они не будут. Все, более-менее отбились. Но это вот именно что более-менее. Сейчас еще у меня заберут пул. в сюда накинули да. так ну давайте да, добываем снова ресурсы что еще остается мне после таких потерь эпичных спорочку еще раз поставим да, королева пускай здесь все равно коровлят. Сейчас, наверное, придет еще и наземная армия. Так, тут пока что транспортник пролетел. Летается. Так, давайте ставим еще пока. О, пришло то, что я больше всего не люблю. Это вот эти роботиксы. Сраные. Уходите, уходите, уходите. Вот так, вроде отбились. Останавливаем экономику, ну, или точнее то, что они тут мне успели повредить. Так, надо больше муталистов, Потому что с роботами пока мне особо-то и нечем сражаться. Ну, опустошители, как они называются, в английской версии я не знаю, как они называются. Так, ну все. Давайте тогда превращать уже в шпиль величие. Немножко меня поатаковали, но я в принципе бодрячком пока. Так, можно было бы еще или сделать. Так, еще двух королев Прекрасно Давайте добывайте больше ресурсов преобразовался прекрасно теперь нужно больше мне газка газка очень мало идите газок добывать а, наверно лучше спорочку поставить я думаю потому что против земли у меня уже целая куча королев тол будет вообще с очень много этого будет достаточно более чем Можно было бы еще один шпиль сделать тут недостаточно гаска блин все равно гаска очень мало так ну давайте преобразуемся в стражей уже немножко какой третий старкрафт вообще о чем такой игры не существует где вы взяли третий старкрафт Покажите мне эту игру, я бы хотел на неё посмотреть. Нам нужно <больше без> Возвращаемся в игру. Небольшой Харас пошел от Протаса, но он не удался у него. Да, если бы он опять прислал бы Батона, возможно, было бы все гораздо повеселее для него. Можно было слепни, кстати, делать тогда, вот когда на меня напали, но, блин... Не знаю, мне кажется, слепни очень быстро дохнут. Может быть, я и ошибаюсь, но... Ф -ф. Ладно. Так, стражи пока, пока что у нас, давайте-ка, идут на фотоночки нападать. Потому что, я так понимаю, они могут фотонки атаковать вообще... Раньше у них гораздо больше, чем у Фотонок. Ну и да, кстати. Ой, -ой, -ой пошел харас, харас пошел. Это сукины дети. Да, отлично, я кинул паразиты. Да, До заказа, заказываем, давайте-ка. Смотрите-ка, он еще и выживет сейчас. Вот это лол. А, она его все равно добьет. Такс. Давайте-ка сюда тогда рабочих сейчас вызываем. Стражи ломайте дальше. Мне надо больше муты. Бегом сюды. Добывайте дальше весь пен, продолжайте в том же духе. Всем мой весь пен добывайте. Так, стражи дальше все ломайте. Фу. Отбились, отбились. Ну как бы даже тут особо-то отбиваться нечего было. Я немножко замешкался, блин. Давайте ломайте дальше все тут. <свеч> Улучшение завершено. Давайте-ка увеличиваем мощность наших войск. Воздушных. Так, преобразуем еще больше стражей. Ну, можно, да, в принципе, подземной колонии сделать. Опа-опа-опа-па. Что-то чувствую, я зря напал. Все же, да, не хватает мощности пока что муталисков отходим обратно Ну если кто кстати зашел на там на данную трансляцию насчет строка авто Хотел посмотреть, то вы уже опоздали. Про StarCraft 2 я говорил в начале этого видео. Так что такие вот дела. Так, поставим еще дополнительно. Мне бы веспеннов больше, но пока я веспен не вижу, я тут вижу только дофига строений протосов. Ну, кстати, там, да, есть тоже веспен. Сейчас мы туда пройдем. Контролить воздух просто нечем, надо высадить тогда туда, было бы гидролисков. Это опять-таки найм и увеличение времени. Так, а это уже очень плохо. О, еще и батончик летит. Океюшки. Батону тут, конечно, не жить, понятное дело Так, давайте-ка еще усиливаем Не, я думаю, надо что сделать. Надо сейчас, во-первых, дать нашим надзирателям переносить возможность войска. Взять туда, перекинуть парочку, ну, я не знаю, зерлингов до да, рабочих. И пускай они тут уже создадут базу, чтобы можно было начинать двигаться. И здесь еще и дополнительно добывать газ. Которого газа у меня пока не хватает. так -с. Не, королев я, наверное, сюда кидать не буду. Давайте уж не будем рисковать прям. Супер рисково играть Так, да, мы можем наконец-таки взять Переносить войска Блин, так и думал Вот, Слушайте, меня не обмануло Мое чувство Что могут появиться Драгуны В данной местности Ага, тут еще и заодно у них звездолет есть. Но на него нападать ушла на не будем. Давайте Nexus дальше ломайте. Пока что эволюционная камера у нас производит. Улучшение. отходим вновь все-таки гидролитской придется мне создавать походу как я бы не хотел этого делать но надо Угу. Давайте-ка скорость передвижения еще увеличиваем Опа-опа-опа-па Тут я просто не успел эту постройку сделать. Так, отлично. Эволюция завершена, эволюция завершена. Мне надо рабочих сюда. И гидролисков. тут снова тоже сверху есть какая-то у них типа базы. Причем там правда можно взобраться. Но я так думаю, там тоже есть, наверное, какие-то какая-то возможность добычи ресурсов дополнительных. То есть там и газок, и все остальное. Все на свете. Давайте засаживайтесь сюда. И вас сюда высадим. Конечно, этого маловато будет, но пока, пока что этим обойдемся. Так, ой ой, ой ой ой как я неудачно высадился, ⁇ -мо ⁇ Королева, давайте-ка сюда. Ну. Так. Ну, гидролизки-то дорогие, блин, по газу. <аши> так. Отлично. Они тут еще и баз создают снова. Стражи сюда снова пересылаю я. Давайте-ка. отсюда нахрен мальчики... надо больше гидролисков конечно одним гидролиском я ничего не сделаю Да, в принципе, предпосылка для этого есть, для зирграша, но я даже не знаю. Я даже не знаю, потому что мне надо сейчас эту базу основать. Да и к тому же, я почти уверен, у них там против зирграша всякого есть всякая фигня, целая куча. Так, база появилась, а толку с этого? Мне надо забрать газок. Да, ну пока давайте здесь начинаем уже обустраиваться. Угу. Вот о чем я и говорил. Но у меня, в принципе, уже гидры очень много. Да, уже гидра, в принципе, справляется нормально. что там атакует улей никого здесь нету не верите мне Так, отличненько. Добыча газа у нас продолжается. Давайте ка продолжаем увеличивать мощь. О, блин. Отходим. Да, у них там роботы опять эти. Опять эти опустошители прибежали. Так, опустошитель где далеко ушел? Да, вроде, кстати, далеко он ушел. Ну-ка, давайте тогда заберем еще несколько зданий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай, больно! Давайте добываем еще туда генерал. Ну конечно больно влетел в меня опустошитель. Добывайте дальше минералы. Все, тут мы полностью выбили, получается. Мы полностью выбили эту базу. Однако тут у него еще одна... Ну, как база, тут только одни, по сути, казармы. так -с. Давайте идите в атаку сюда, собачки. Вон. Добивайте эту базу. Эти казармы -ка, у него забирайте. Улучшение на атаку я еще не сделал. Сейчас запустим улучшение. Они вообще будут убийственно мочить. Так, можно было тогда еще одну базу дополнительно сделать. Плюс можно было бы побольше стражей мне замутить надо больше виспины, кстати, я нашел еще виспин. Ой-ой-ой-ой. Это опасно. Блин, не те кнопки нажимаю. Ну, хотя, я думаю, сейчас все равно расфигачит мои. Да. Я думаю, им не жить. Ой, жестко. Они прям в спорочки залетели. Ну и все. Дальше харасить перестали они. Ну поняли, что особо тут больше ничего не получится. Давайте пока туда-на ту базу в атаку идите. Тут мы все закончили. Можно было бы с третьей базы сделать еще рабочих. Ой, жестко. Это при том, что у меня улучшений на атаку вообще никаких нету. Но, я так понимаю, у врага тоже нет никаких улучшений на атаку. Потому что как так мы быстро все ломаем и вообще как быстро мы убиваем всех. Так, слушайте, а тут ассимилятор можно поставить, а, как бы сказать, а кристаллы где-то есть рядом, минералы. Ой-ой-ой-ой. Убивайте этого опустошителя пока. Так, слушайте, а... Мне везет пока с зергами, в том... ну, с зерлингами, в том смысле, что пока тут нет опустошителей. будут опустошители, это будет жопа, это просто минус все зерлинги сразу, с одного, с двух выстрелов. Так, ну тут я вообще не вижу ничего рядышком. То есть, ну, вроде как мне ничего не угрожает, но при этом здесь рядом нет минералов, что крайне неприятно. Согласитесь. Тоже как бы хотел, чтобы тут были еще и минералы. Так, ну вот тут есть зато минералы. Идите, пока разведывайте базу врага. Мы что-нибудь, может, найдем там. Так, кстати, зря я вас всех туда направил. Там, в принципе, достаточно будет нескольких рабочих. Сюда все идите. Хэтчер я даже тут поставлю, потому что минералов там у меня дохренища. Почему бы их не тратить на это дело? Так, смотрите, ка зерлинги никого не нашли. Ну, давайте сюда тогда. Хм, еще минералы. Офигеть, пустые базы от протаса. Это что-то интересное. Просто типа, оставляет мне ну, пустые базы, чтобы я тут основал еще одну базу и еще больше добывал. Не знаю. Ну, понятное дело, это сценарий, но это <смех> как-то странно. Я уже был готов, что тут будет драка прям жесткая за эти минералы. И тут тоже минералы пустые, емэр, ребят, вы что это, расслабились, что ли? <смех> еще и газовок тут бесплатный. Классно. Ладно, тогда, конечно же, я все это дело приобретаю. Оставлять это было бы очень глупо. Хотя нет, лучше давайте-ка сюда инкубатор пускай посылает. Тоже сюда больше рабочих. А, кстати, у нас же здесь есть еще минералы, точно. Минеральная линия здесь еще имеется. Давайте добывать. Ну здесь тоже можно в принципе создать. Угу. Так, вы давайте здесь еще базу делать. Так, нет, ребят, идите все-таки добывайте минералы. Ну, тут нету, да, нигде газа. Газа тут нет, но зато тут минерал достаточно много. Почему бы и нет? Газ мне никогда лишним не станет, то что точно. Уж поверьте. Так, ну и давайте создаем армию, наверное, начинаем уже создавать, как я хотел изначально. Веспена, скоро будет очень много веспена. Так, а тут достаточно, да, тут более чем достаточно, больше делать не будем. Так, ну слушайте, а враг-то может контратаковать в принципе. Ему ничто не мешает это сделать. Вот, собственно говоря, что сейчас и происходит. Но я думаю, с улучшением мы должны их убивать. А это хрена этих рабочих вообще. Ну, у них, кстати, греды то тоже все есть. Вот в чем приколюха. Ладно, идите вперед пока. зирлинги. я не знаю, что это еще делать. Потому что враг вообще как-то инертно действует. А, ну вот, наконец-то мы нашли еще одну базу. Тут, правда, конечно, так уже просто ничего не получится сделать. Тут уже и авианосцы есть, плюс еще и... Ну, короче, тут база прям нормальная такая. Так что нужно туда побольше муты посылать. Так -с. Еще больше рабочих. Еще больше рабочих. можно всю армию перемещать вот сюда куда-нибудь я считаю что это хорошая тактика будет чисто одной мутой атаковать но ну, можно еще принципе зерглинга сюда подключить потому что просто у меня минералов дофигища от слова дофига так сюда еще подключить за одну королев и стражей давайте добывайте Второе последнее улучшение у меня будет на защиту, муталистском. они будут вполне неплохо сражаться. сейчас посмотрим. Пока давайте я разведу вот, этой, вот этим отрядом муты. Что тут у нас есть еще интересного? А тут, получается, повсюду у них войска, я смотрю. Куда ни плюнь, везде у них вот эти вот войска. И, кстати, авианосцу очень больно бьют. Надо сюда гидролизков подключать. Да, потому что только одной муты ничего не получится, походу. Да, в то же время очень страшные опустошители. Тут надо микрить как-то успевать. Ну все, гидролисков уже достаточно много. Только тогда надо делать еще и улучшение на атаку, блин. У меня ша атака-то вообще не прокачана. Вот. Да, меняем тогда сейчас тактику нашу немножко можно было тогда еще и атаку наземным войскам тоже улучшить хотя зачем тогда я делаю еще одну базу ну точно не базу а evolution хрен его знает зачем ну да понятное дело но потом уже изменю я знаю я об этом уже сказал Да какая разница, все равно донатов нету. Пускай будет такое название. Опа. Вот это серьезная заявка. Убивать уже сам авианосец. опять мне наземную армию походу делать. <клес> так как, судя по всему, противник снова пошел в воздух. Опростушителей, наверное, есть где-то, но их, наверное, не так много. Наверное, я на это надеюсь, по крайней <клес> мере. Может быть их там и не так уж и мало, может их там и много. Кто его знает. Давайте опять такими нашими бедными зерлингами пойдем, наверное, в атаку. Правда, нет, все-таки давайте вместе с гидролистками, чтобы поддержка-то была. Так, куда пойдем вот так? Давайте сюда. Угу. Там, походу, по-видимому, нельзя пройти. Только здесь можно пройти, да? Ну ладно. все нету энергии больше ни у одной королилы жестко минус все гидролиски получается Так, там еще фотоночки. Давайте отойдем пока. Так и быть, отойдем. Мне надо побольше королев. Потому что королев не хватает. Если вот королев было бы достаточно, можно было бы просто сплошняком всех их уничтожать таким вот образом, с помощью паразитов. К тому же стражи можно было бы добавить, да. Потому что я вообще не увидел опустошителя от противника. Туда они делись хрену знают. Так, у всех этих энергий снова накопилось. Отлично. Ну, этих еще долго будет копиться, походу. Ну. Армия собирается. Отлично. Давайте атакуйте, атакуйте, атакуйте. Так, дальше летим. Все в атаку. Все оставшиеся войска. Бегом, бегом, бегом. Давайте, валите их всех. «Валите нафиг!» Бочку несет осколок, это в принципе несложно. Мы воссоединимся, и все сушие познает гнев безсмертного роя, познание грехов. Отлично. Ну что, какова же концовка будет в игре, интересно. Жесть. <смех> да, вот это вот. Зерги покорили Айер. И теперь мы на ну, следующую миссию... Че я несу... Следующую будем играть за Протасов. но ну, следующая компания за Протасов, конечно же, будет не сегодня. Я думаю, что завтра, а возможно, еще позже. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, вам понравилось данное прохождение за Зергов. но ну, я бы лично сказал, что на самом деле... Ну, неплохая компания, неплохая. Теперь бы интересно было посмотреть, что дальше будет у протасов. Ладно, а я буду с вами, наверное, прощаться. Всем пока, удачи.